Добрый день, я очень рад приветствовать вас накануне праздника 8 марта, Но знаю что здесь собрались прежде всего люди которые занимаются совсем профессионально тем чем многие женщины занимаются как бы в силу настоящих традиций и детьми и мне бы не хотелось чтобы Сложилось впечатление, что э, тема, которую мы сегодня в основном будем обсуждать, а, несмотря на то, что она кстати, праздничная, от, от этой стороны нам не уйти. Кроме всего прочего, мне бы действительно хотелось послушать Ваше мнение по этому проблему, а не сегодня очень остро стоят. Но не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что детьми должны заниматься одни женщины, поскольку это ну, женского праздника происходит. Э, это было бы неправильно вообще но тем более неправильно в отношении того контингента детей, которыми большинство у вас занимается профессионально, то есть я имею в виду детей, которые попали в трудное положение, в трудную ситуацию, столкнулись, будучи еще совсем молодыми людьми, детьми с такими серьезными жизненными проблемами. Тем не менее именно вам удалось. Многие из этих проблем, несмотря ни на какие сложности, с которыми вы сталкиваетесь, в которых мы живем, решать эти проблемы достаточно на высоком уровне, да, создать для детей теплый, настоящий дом и создать необходимые условия для их воспитания. Конечно же, у нас не... Деловое сегодня совещание, тем более, что день праздничный, Но я столько не сомневаюсь, даже надеюсь на, на, это, на то, что вы поделитесь сегодня своими соображениями о, том, о той ситуации в сфере, которую мы будем рассматривать. Расскажите ваши, результат вашего анализа, почему происходят те процессы, которых, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Наша страна переживает как бы третью волну беспризорности, если я сейчас вот, главное, перейду к этой теме. Первые две были связаны с войнами, с гражданской войной, с Великой Отечественной войной. И это было связано с тем, что дети остались без родителей. Сегодня мы знаем 80% беспризорных или даже, так скажем, бесхозных детей. Это дети приживых родителей что, собственно, побуждает родителей отказываться от детей, детей убегать из дома. Разумеется, у нас есть и собственные представления об этом, но послушать вас, тех, кто непосредственно своими руками решает эту проблему, с помощью своего интеллекта и сердца, это, думаю, будет важно для всех, в том числе и для меня. Затем вторая тема – это состояние детских, детских учреждений. Конечно, нам бы хотелось уходить от казарменного содержания детей, что, что до сих пор, к сожалению, подчас происходит. Эта система досталась нам в наследство, но я знаю, что многим, в том числе и многим из здесь присутствующих, удалось, удалось иначе сформулировать работу детей. В этом смысле ваш опыт был бы полезен. Ну, разумеется, как всегда в таких случаях говорят, я тоже повторю, я думаю, что возможности государства ограничены, но это то направление, где жилеть денег, где во-первых. во, во нужно использовать все возможные методы, все возможные способы привлечения ресурсов. В отдельных регионах вот у меня справки есть на Сахалине хорошие примеры, привлечения ресурсов коммерческих организаций, частных лиц. Уверен, что если бы мы сформулировали, э, сформулировали ситуацию таким образом и сформулировали эти небольшие, на самом деле, денежные потоки э, непосредственно на решение этой задачи, то средства были бы э, привлечены немалые. Ну и, наконец, третья тема, на которую бы хотелось обратить внимание и о которой хотелось бы поговорить. У нас пока медленно изменяется система объединений и попечительства. Э, И... И это тоже серьезный вопрос, который нужно обсудить. Мы знаем, часто в обществе обсуждается тема э, передачи недельного воспитания там, за границу. А у нас? У нас что здесь происходит в этой Я уверен, что здесь есть тоже на чем подумать о чем поговорить. Я в завершении своего такого краткого вступительного слова который описан, собственно говоря, для... только обозначить проблемы и побудить всех собравшихся каменными мнениями. Хочу вас, о вашем лице и всех женщин страны поздравить с наступающим праздником. Вам. Хочу вам пожелать всего самого доброго. Хочу пожелать вам теплоты и отдачи от тех детей, которым вы сами дарите теплоту и любовь. И выразить надежду, что... Что... И ваша жизнь будет всегда украшена взаимной теплотой, любовью. И я хочу вам пожелать личное счастья. Спасибо. Большое.